Кто сдает и какие формы? НКО, получившие имущество из отечественных источников, сдают форму ОН1, ОН2. Некоммерческие организации, получившие иностранный капитал или имущество, плюсом сдают форму ОН3. Казачьи общества сдают формы ОН1, ОН2 или сообщение о продолжении деятельности. Также нужно сдать форму ГРК-3. Структурные подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации отчитываются по формам СП-1, СП-2 и СП-3. Религиозные организации заполняют отчет по форме ОР-1. Сроки сдачи отчетности. Порядок и сроки срочный... сдачи. Сроки сдачи специальной отчетности зафиксированы в приказе Минюста 26 мая 2020 года за номером 122. Отчеты ОН1, ОН2, ОН3, ОР1 нужно сдавать раз в год до 15 апреля включительно. И отчеты по форме СП1 сдаются ежеквартально 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 31 января. Этапы ваших действий для сдачи отчета Минюст. Первый этап – это регистрация на сайте, на официальном, на официальном сайте Министерства юстиции. Ссылочка на сайт вы видите на экране и также она будет в описании под этим видео. Выглядит сайт следующим образом. Вы жмете на кнопку «Регистрация». И проходите стандартную процедуру регистрации на сайте. После процедуры регистрации вы, вам обязательно нужно записать себе логин и пароль, сохранить его куда-то в надежное место, потому что я, например, эту процедуру делала в 2017 году. И раз в год открываю вот этот файлик с логином и паролем и захожу на сайт и сдаю отчет по компании. После регистрации вы заходите на сайт, у вас здесь уже будет имя пользователя высветиться, и после того, как вы вошли под своим логином и паролем, с левой стороны вы выбираете отчеты, загрузка отчета. После чего у вас с правой, в правой части откроется следующая информация. Вы здесь находите нужные формы отчетов. Это в моем случае это отчеты ОН1 и ОН2 и жмете на иконку для скачивания отчета на свой компьютер. После того, как вы скачали отчеты, обязательно щелкните вот на эту большую кнопку и почитайте информацию по размещению отчетов на сайте Минюста, потому что при размещении отчета могут возникать ошибки первый раз, когда я это делала в 2017 году, я очень долго не могла загрузить отчет на сайт из-за того, что возникали ошибки. Потом я открыла данную инструкцию, почитала, устранила ошибки и отчет загрузился. Далее. Начинаем заполнение отчета. Форма ОН1. Здесь нужно обязательно напечатать, в какое управление Минюста вы сдаете. В нашем случае это по городу Москве. Если это не по Москве, соответственно, пишите, по какому городу вы сдаете. Далее пишется название организации. Следующая строчка – адрес организации. Далее ОГРН, дата включения, ИНН, КПП. Далее, основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами. Следующий пункт на этом листе предпринимательская деятельность. Если она у вас была, то вы отмечаете галочкой и пишите, какие виды предпринимательской деятельности вы осуществляли. Вторая страница этого бланка. На второй странице вы пишете какие у вас были источники формирования имущества, ставите галочки. И дальше идет, идут сведения об исполнительном органе, тоже ставите галочку, какой вид исполнительного органа у нас, у вас, у нас единоличный. Третья страница. На третьей странице просто пишите фамилия, имя, отчество и должность руководителя и дату заполнения отчета. Четвертая страница. На четвертой странице вы пишете полностью все сведения по вашим учредителям. Далее опять фамилия, имя, отчество, должность руководителя, дата заполнения. Пятая страница это расписка. Она вам понадобится только в том случае ее заполнения, если вы везете отчет на бумажном носителе непосредственно в отделении Минюста. И следующий бланк форма ОН 2 первая страничка также в какое отделение Минюста создаете за какой год название организации адрес УГРН дата включения ИНН КПП пишите виды расходование целевых денежных средств в нашем случае полученных от российских организаций и здесь уже нужно написать какие у вас были расходы и в денежном эквиваленте ну, то есть вы заполняете здесь тот раздел который у вас вторая страница вторая страница здесь э, от продаж если денежные средства получены, то есть если вы еще параллельно вели коммерческую деятельность, ну и читайте тут то, что здесь написано. Если у вас это есть, то вы это заполняете. Далее заверяете тоже здесь уже фамилия, имя, отчество, должность руководителя и главного бухгалтера. То есть вот в этом бланке еще нужно написать главного бухгалтера, если он у вас имеется. Ну и соответственно дата. И третий лист – это также расписка, которую при электронной сдаче заполнять не нужно. И остался последний этап, наверное, самый приятный и долгожданный. Это загрузка отчетов на официальный сайт Минюста. Входим в свой аккаунт по кнопке «Вход» в правом верхнем углу. А тут э, такой нюанс. Смотрите, пока курсор мигает в поле пароль, нажимайте Enter. Иначе, если вы нажмете по кнопке авторизации, у вас зайти не получится. А вот теперь, когда мы нажали Enter, вот мы и зашли. То есть, вот именно таким образом, как я только что сказала. И далее здесь находим отчеты, загрузка отчета. И внизу опускаемся в самый низ. Выберите файл. И выбираем с компьютера те отчеты, которые были подготовлены ранее. Зажимая клавишу shift, выделяем сразу два отчета. По два не получается. Тогда по одному открыть. Видим, что первый у нас прицепился. Теперь еще раз. И выбираем отчет второй так они не выбираются сразу два давайте тогда поочередно начнем с первого выбираем первый отчет загрузить так как кнопка стала серым я предполагаю что отчет загрузился и выбираем второй отчет не знаю, как у вас, у меня вот этот сайт постоянно подвисает. Может быть, он действительно так и работает, потому что остальные сайты мне открываются очень быстро. Ага, вот, отлично, отчет загружен. И теперь, значит, поочередно выбираем каждые файлы. И сразу же выбираем второй файл. И по кнопочке правее «Загрузить». Теперь нужно зайти в группу отчеты НКО и найти наши отчеты. Давайте год публикации 21 и просто нажмем новый поиск. Мы видим один отчет компании «Дом милосердия» вот ту, которую я сейчас загружала, и видим еще один отчет компании «Дом милосердия». Но так как по времени из-за того, что у меня подвисал то ли сайт, то ли компьютер, у меня не сразу получилось их а прям в течение одной минуты загрузить, между ними еще некое казачье общество загрузило свое сообщение о продолжении деятельности. И я обычно на последнем этапе делаю скриншот вот этой страницы для того, чтобы сохранить себе в папку отчеты, чтобы можно было представить работодателю такой отчет о проделанной работе, о том, что отчет меню сдан. Хотя это совершенно не обязательно. Всегда по номеру АГРН можно найти данные отчеты данной организации.